Бог жерчество, в моем сердце снова светло, потому что Бог пришел, если я слепенный сошел и родился на земле для нас. Потому что Бог пришел, если я слепенный сошел. Родился На земле для нас Потому что Бог пришел Я с тебя я сошел И родился на земле Потому